привет друзья вашему вниманию хочу показать агрегат такой своеобразный ds100 называется покупал я в боярке получается фирма называется дровосек станок ds100 ну рубает как по мне то рекомендую в принципе ребят почему потому что год назад он отработал нормально перелопатели мы довольно таки хорошие объемы и была вышла со строя так сказать шестеренка малая позвонил ребятам объяснил ситуацию ребята бесплатно выслали короче поэтому появилась идея снять такой ролик ребята работают стараются делают работает доволен поэтому ребята и вам рекомендую ну как-то так спасибо